Привет, народ! Вещает Антон! Сегодня я предлагаю вам посмотреть на парочку прикольных тачек с одной особенностью. Все они очень и очень маленькие. Я уверен, что вам понравится эта подборка, потому что я подготовил просто потрясающие мини-машинки. Быстрее нажимайте на кнопочку подписаться, ставьте пальчик вверх и проверяйте колокольчик. Если хотите, можете взять чашку чая и немного сладостей, чтобы смотреть этот ролик было еще приятнее. Надеюсь, вы успели подготовиться. И не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей